Его рука качала колыбель. Потом его рука вела меня до школы. Я в жизни часто попадал на мель, но с папой не страшные судьбы уколы. Да, иногда мы спорим между собой, да порой говорим мы резко, но я по жизни знаю, что со мной папе на плечо шагает дерзко. Сейчас скажу и не открою тайну, и этот стих получит свой конец. Конечно. Дети больше любят маму, но для меня мама – мой отец.